Всем привет, друзья. Давид у нас сегодня кайфует, школу не пошел, он кашляет у нас. Да дома сидит, сидит на моем телефоне. На улице у нас пасмурно, дождь идет, уфиг спит, бонька где-то бегает. Папа у нас пирожки готовит. Я очень вкусный, причем, да. А я, как всегда, работаю со своим. Богатством. Сейчас я вам покажу Здравствуйте, Андрей Николаевич <с <-anın> <с У нас папа делает пирожки Такие классные, я уж поела их В темноте сидишь Вот сварила С меня только тесто было Треба И все, тесто вот здесь Андрей начинку все подготовил, с чесночком. Классно, вот такая вещь. Масло там подогрели. Сейчас Дима придет. Время еще через час придет. Смотрите, какие аккуратные у нас Андрей делает. Вообще вкусно. Что, сварить это и все? Больше не буду варить, наверное? Морозилку, да, закинь. Так, посильнее сделаем. Я только варю. Я только варю пирожки. Это у нас Динарка на 8 марта сделала подарок мне. Это папе. Написано, ты мой папа самый лучший, сильный, добрый и родной, терпеливый и могучий. знаешь что я всегда с тобой. Я люблю тебя, родитель, и горжусь, что мой отец это в жизни победитель, это истинный боец. Вот. Какие подарки делают нынче наши дети. Ну вот эти тюльпаны, так у нас и Фарида делала, да, помнишь? Каждый раз, каждый год вечно один тюльпан. Андрей телефон смотрит. Телевизор. Телевизор. Так, все закипело? Нет. Закипает. Чайник закипает. Все нормально. Какая у нас пасмурная погода. Дождь. Ну, с дождем быстрее снег растает. Очень хорошо. Орхидея моя вон красотуля снежок чуть-чуть остался у нас. Так у меня Андрей. Доделал вареники, хочу показать, сколько вышло у нас. Вот первая морозилка, она уже подмерзает, все. Потом мы это все будем складывать в пакетики. И вторая, это только недавно сложили. Короче, два пакета на два раза. Здесь у нас мясо, рулет еще, вот один остался именно. А здесь грибочки, капуста, ягоды, ну, большинство грибы. Вот это у меня смородина замороженная. Уже все почти доели, вот одна осталась, надо будет вытащить ее на днях. Это рябина черноплотная, очень вкусная. Затем здесь мясо. Так, здесь у нас мясо тоже. Мясо. А здесь ножки всё. Ну все. В принципе, у нас морозилка половина уже пустая. Придет время, мы ее наполним. Все, всем пока-пока всем привет друзья мы пришли с андреем э, на нашу фазенду ну и покормить хозяйство посмотреть после родов я еще не была посмотрела дикарей наших козленок бегает во все не стала снимать его мы, да я в принципе пришла больше то наверное за земелькой вчера помидоры пересаживала еще надо ведро не хватает ведра. Э, досеять там кое-что ну и все. Да, еще хотим морковь сегодня выкопать. Посмотреть, что как там у нас. Вот она у нас. Андрей все подкармливает. Козу. Маняшку нашу. маленькую. Вот. Сейчас выкопает. А, хожу, смотрю. Что как у нас. В принципе, ничего. Туда дальше не пойду. Там грязь, лопаш полный. А, у меня сегодня новости. Должна бабуля наша приехать. Хотят привезти. Она сама вчера звонила. Я приеду, говорит. Ждете, не ждете. Короче, поигрались с бабулей. И привезли обратно. Ну и бабушка тоже по... поотдыхала, как будто бы больше понервничала, наверное, за этот год, за этот год, который она прожила не здесь, а где-то там. Приедет в однокомнатную квартиру, она там собирается жить, пускай живет, в покое. в спокойствие. А? Хватит, хватит. Вот. Так как, сами понимаете, что пожилой, пожилому человеку нужен покой. И вот мы решили, что она будет жить там. Так что дождемся... Будем выкапывать. И, а, Будем выкапывать, да. да. Так что дождемся бабулю нашу и будем <coughs> брать у нее комментарии, как она у нас прожила там. Андрей, земля-то не замерзшая Нормально. Кидай. Плов, млов. он. А у нас это в подвале-то ведь не осталось, да, морковь-то уже почти? Yeah. Вот. Все съели, молодцы мы. Свекла только, надо свеклу отварить. Здесь мы крупную ведь закопали. Хорошая морковка. И вот надо будет на семена ее посадить. А морковь обязательно. Мы каждый год ее сажаем. Нам так выгоднее, потому что сами видите, что мы моркови много сеем. Все-таки свое есть свое, а магазинное оно то всходит, то не всходит, а это 100% свое, оно взойдет. Потому что уже опыт... Не маленький сколько раз сажали всегда всходило очень хорошо и вот на будущий год мне надо будет обязательно сделать потому что в том году мало было семян вот на этот год только посадить осталось погода замечательная благодать весна весна Ладно, сейчас докопают и это снимем. Что-то грибами свежими запахло, а? грибами свежими запахло, к земле, а присел к земле и запах такой грибов свежих. Ну мы ничего не закрывали. Не виноград, э, ни живику абсолютно не закрывали. Я говорю, э, я сказала, не будем закрывать. Виноград, говорю, что-то он вообще мне не нравится. Один год дал. О, и два года давала, и все, больше не давала. Не будут давать, вырубим вообще виноград. Уберем. Другой посад Ладно. Давай, открывай клад. Наш. Так вроде хорошо сохранилось, слышу, да? О, о, какая! Ой, как будто с огорода прогнила да ну тепло было сейчас переберу короче ага. хорошая хорошая сейчас посмотрим сейчас переберемся да сразу а это коз потом можно кормить этим ведро что-нибудь накидать чтобы обсухала не, хорошая, хорошая. Мало гниет. А то сгниет все остатки-то. Ага, сейчас домой заберем еще. Ну все, друзья, начинаем переборку. При переборку. И свеколка хорошая. Ой, какая классная. Свеклу тоже возьму. Отварить чесночком.